Эй, чё всем привет? Что у нас сегодня сталкач? Продолжаем. Идем дальше по нашей сюжетной линии, скажем так. Так, что по заданию нам? Давай задание. Живая легенда, дорога в Припять. Да, нам, короче, нужно двигать в припять с своим новым напарником. Вернее, как-то напарник стрелка, но мы типа идем с ним. или он идет с нами. Тож как сказать. А просто куда он подевался блин? И тут у нас сейчас дохренили до мутантов тут в округе бродит. Я надеюсь, он там нигде не погибнет. Просто прибежит за мною. Так, я хоть в том направлении двигаюсь. а папам. Ну, в окрестности Юпитера мне надо, да? Ищи есть Юпитер. Да, короче, мне вот в том направлении надо двигать. Ну, конечно, помочь там стрелять базу. Это ж владе... наш чувак, да, бежит там. Их хрен знает. Ну, давай немножко помогу. Там мало ли он там сейчас еще гребет. А. Минус один. Это зомбированные тут ходят, они вроде не особо опасные. Пока в тень попадают. А вон еще один идет товарищ Давай, выхлестываем их, пока что Давай, винтовочки Ну что, вроде все должны были быть Идешь? Вроде ну, идет. Давай сейчас еще осмотрю их. Может, что-нибудь интересное найдется. Слушай, а у этого тоже есть ловушка. Наверняка и подхода может и есть нормальные. Давай возьму. Эти патрики. Где тут еще один валялся? О, двое. Ну, такое себе. Хотя бы он денежки поколлекционирует с них. Я не знаю, он пистики, конечно, тоже можно так брать. О, слушай, у него есть ушка в прикольном состоянии таком. Хорошем, как сказал бы. Альтернативное. Подожди, а если я сниму свой скар и вот сравню их? Вот так вот. Ну, дает плюс точность. Слушай, нахрена я тогда покупал, извините меня... Давай возьму его, слушай, эту альтернативную. Типа плюс 2 точности дает. Че бы и нет. Так, у нас здесь что, фанит, что ли? Вроде, если их по нет, у нас не пробивает. Ой! Перекуда у нас нету. Так, ну давай, скар возьму. Твою СВУшку, СВУшку я уже починю, так уж и быть. Вот эту вот. Поэтому там больше ничего тянить не надо. Вроде не надо. Все, топчик. идем дальше. Если жалко, что деньги, блин, потратил. Но я думаю, отобьем, как-нибудь быстро уже. Что это здесь валяется? Я понял. То есть смотри, сейчас идем через болото. Я не знаю, каким путем ты пойдешь. Потому что они вроде как тут воду не любят. Обходы вроде должны быть по суше. Пойдешь до мной? Ну, я думаю, обход он найдет. потеряешься там нет я слушай пошел пошел за мною а, ну давай нам сейчас mm -hmm. тут вдоль этого моста по идее и прямо перебежечка такая да У -у -ух, как тут на мозги-то давит Да, я понял уже, что рубец. Вот, вот он такой рубец на голове. Опять там кто-то воюет. Это наш там воюет с кем-то? Слушай, это наш там воюет, блин, с кем-то уже. Воюн этот. Где воюн? Воюн? ну блин и как мне тут вот нахрен ты такой интересная ну как там с тобой быть как с тобой тут обходить ты где я дорогой я запыхался с кем воюешь Опять зомблями что ли О, господи, а там со снорками что ли походу Нет, а зомбированные были Ладно, не будем уже бежать их там отбегать Нам вроде все хватает Все, давай не отставай там не отвлекайся Здесь же никаких наемников не сидит Я понял Я мать его понял Братан не лезь на них Я тебя по Христу Богом прошу блин. Оно тебе не надо Идешь? Идет Сейчас смотри короче Ты здесь пройдешь? Расскажи мне что ты тут не пройдешь Ну из-за тупок же ты, а. Берешь левую ножку, правую, приставляешь. Ладно, давай же нем тут как-нибудь. Так, по карте. Да, мне вот эту этого моста надо. Нет, давай. Капич. и и, и бегом, и бегом, и бегом. Блять, не стреляйся с ними. Ох, мама, дала напарничка. И задание провалено. Замечтательно. И как мне этого дурня провести? Мне по его по мосту с аномалиями вести или что? такой <свист Kasim> <свист> <свист> сначала погнал домой но я хотел короче так быстро выхватить Господи, ну придется с наемниками тебе сражаться или кто там блядь, сидит муж вообще монолит какой я, мне кажется наемники Один, один сложен. Блядь, э, давай ты музыку потише сделаешь, опять же, а. Ты блядь, свой. Давай, давай, давай, давай, дуй, блядь. Никто по тебе не стреляет. Давай, за мной пошли. Скину тебе потом какую-нибудь волыну, блин. Эй, сталкер, не Братан, если мы сейчас просто прямо пойдем, этого всего не будет. Идешь? Блядь. Не беси. Так, ладно, здесь можно сривануться, да? По идее. Так, идешь? Слушай, ну он пока там тупит... Мы можем, наверное, попробовать перейти на другую локацию. Может, он с нами там какая то тп -шница. Я еще без понятия. Ну, я надеюсь на это. Взяли у него там пушку, выбили. Походу. После ранения, наверное. Или может, мне просто бы и запас закончился. Да. Вот такие пироги. Давай, погнали дальше. Так, ты со мною? Ты со мною? О, слушай. Ты там, походу, родил бы и запас себе, да? Так, и опять музычка. Опять музычка. Ты же такой крутой боец, по идее, должен быть, Братан. Так, смотри, короче, тут могут быть зомбированные твои любимые. Хотя сейчас, наверное, твои любимые это эти, блин. Наемники. Потому что они там тусили, мне кажется. Так, и нам по идее, ну, Может, конечно, прямо вам пойти. Ну, чем можно? Нужно, наверное. Вот там тупо прямо по дороге. Если приключение на задницу найдем. Сейчас посмотрим. Вроде никого. Я, смотри, там какие-то две фигуры. Вот это там поосторожнее, ладно. Ты не знаешь, что там все боезапасы сделал. Братан, слушай, а мне кажется, это зомбированные. Что-то они такие, шатающиеся по идут. Это стопудово зомбированные. Так, давай игрушка не подвисай. Ну что, смотри. Хуяк. Вот и все. Все готовы. Навери суету. Давай, если кто встанет. Братва, не вставайте только, ладно. Вот и все. И у вас все закончилось. Так, давай ты эту, эту херню заберешь. Отсоединить прицел. Гранатку я заберу. О, слушай, сушек а в таркове новая пушка, этот Вереск. Но она убитая, я не знаю. Это возьму. БП. БП почему выйдет? Че у тебя там? 7624. Это шмоты, мои боеприпасы, да? 7624. Да, это мои боезапасы. А у пистолет еще неплохой. Ну давай тебя. Ну это пешником там вообще полуполоманным. Ну все, смотри в аномалию, не вляпайся, слышь. Так, подожди, а сколько у меня вот... Ну, на снайперскую винтовку у меня боезапаса хватит. Да и на скар тоже, да? Да и на скар тоже. А еще к чем-нибудь похавать блядь. Да, дадут похавать мне тут сейчас. С кем воюешь? Покажи хоть, пальцем, не... пни Гадан, эти аспас. Благородство играть не буду. выполнить для меня пару заданий, и мы в расчете. <coughs> Давай, ускоряемся. Так, это не поможет. далеко еще идти? Не, слушай, почти пришли. Подожди. Идти через подземный путепровод. Ага. То есть пошел бы я туда и, наверное, не туда пришел бы. Через подземный путепровод. Это, наверное, здесь, да? Восточный тоннель. Здорово. А что ты тут делаешь? Я ж тебя заберу, ты ж не против. Так, ну подземным, ну, по идее, туда, наверное, надо заходить, да и давайте сначала подойду, к воротам попробую. Не, надо, короче, туша, походу туда идти. Вовнутрь. Давай соиванусь. Фонарик включу, чтобы народу видно было. Уже, наверное, тут этот подземный путепровод, да, где-то. Пушка просто, я не знаю, открывает лица. Какой-то макар в хорошем состоянии. Так, так, так. Ладно, давай. Спускаемся. его на Малю не вступи. знаю я вас. Так, сюда? Да? Или не сюда? Давай, давай, давай, давай, тупой. Сюда? Может? Нет загрузка не началась а чё куда ну, по идее наверняка где-то здесь Надо держаться бродяги если по-прежнему хочу найти стрелка 1 упомянул парочку зомбированных и снохов, так что серьезных проблем внизу не должно не должно быть ну, братан, ну по идее вроде как мы находимся где надо да то есть подземный путепровод а как там дальше пройти? Вот, хрен знает. Слушай, это, по идее ты мне должен вести, а не я тут смотреть, что-то разбираться. У нас, блин, еще и выброс. Замечательно. Так. Че, блять? Мне на крышу телепортировало. Я нашел выход. Я нашел проход. Я же здесь просто пробегал. Что за шляпа? Это как работает? Так. Давай-ка пнв испробую. О, слушай, жир, шик. Ну, в совокупности с фонариком, я не знаю фонарик. думаю, там нам не нужен. И давай звук тоже потише сделаю, опять же. Ну, сейчас пойдем по путепроводу. тут сног не должны быть. Так, минус один. Ну тут у шканы, слышишь? Давай уже со сноха соберу уже, то скажут мне тут потом в комментариях, что-то там это совсем уже зажрался. снохов не срезаешь. Там, блядь, тушканидзе. Слушай, ты можешь тушканидзе, блядь, подстрелить? Мне бы и запаса, жалко, своего. О, -о, о У нас сегодня, короче, жареный тушкан будет. Так, думаю, жареный тушкан-то вкусно. Он просто бежал в стену, блин, Он хотел, знаете, как кот такой вот. там ты бы это так не рвал, поперед, батьки, в пекло, как говорится. Ты же понимаешь, что в на это, блин, страшное. Самый страшный бутан. Не знаю, зоды. Короче, тохнешь будут твоя вина, понятно? У меня, как говорится, взятые гладки Так, мне еще костюмы свой починить да? 70 80. Давай так, нашли короче, все нашивку Лени Ленигатов, короче, вот так вот, да? И скажем, наверное, да, починить. Ну так вот. Все, поесть и попить. Поел, попил. Но он все равно он не наелся, гладит Её пачка там, наверное, блин. Мой монитор хавает так. Так. Слушай, как ты тут шел? Покажет мне больше. Вот. Я же могу сейчас на дуга кап проскочить, попробовать. Тут, наверное, стопудово как-то вот так вот надо в обход, да? Ну, вроде как прошли. Только у меня тушкан там испугался. Смотри мне, а я там с тушканами разбирается пока что. С одним тушканом. Ух, прибежали! Мутанты опасные. Что, все, все? сколько надо, блин, боезапасов с пулемета израсходовать. Так, я тебя видел, ну ты засранец. Так, я хотел похавать. Вот бобы у меня есть. Я надеюсь, он проглодит, блин, наконец-то наестся. Смотри, какой опасный. опасные мутанты анархисты и бандиты не остановят долг победоносный да как там говорилось Слушай, естественно, ну, опасный мутант не как костюм не покоцал я костюм даже не покоцал ну дело там по 1 я так понимаю за затычку снимает там так а вот здесь смотри короче осторожнее будут могут быть с за углом прятаться о, вот он там, о, Сиди сейчас прыгнет, по идее, да? Ну, ногтеси давай. Ну, прыгай, ну елки-палки. Да не ты, блин, друг твой. А ты, жопа! где он там блять все все Вы помяли меня а? еще костюм в труху да? костюм в труху 61 процент 65 процентов This is sad, this is bad. Ну а что делать? Ну, чё чё делать? Снимать штаны и бегать? Чё делать? Ладно уже, там как-нибудь починю его потом. И этот опять хочет сжигать. Ну это наверное из-за того, что я принимал медикаменты. Ну чё, я прям чувствую выход, уже вот этот прям свежий такой, не спёхтый становится. Опа, там кто, зомбированный монолит? Там монолит! Он решил зажариться, чтобы не поднимать от моей пули. Так, слушай, а ты видишь там кого? Слушай, я, наверное, с фонариком играю, я бы, наверное, кончил, бы. Это, блядь, там монолитовец. Слушай, ну они на самом деле от этой винтовки так отлетали там здорово. Ну, сдохни, ты слышь? Дядя. Валера, блядь, из монолита. Ты хули живешь вообще? Винтовка вас там в лаве ваншотила. И я в сам зажарился. Замечтательно. Слушай, я не хочу, может, косю портить. Может, мне чуть раньше этого сейва грузануться, скажем так. Ладно, похуй. Себе оставь, ты Степан, бронебойная башка. Всё, давай осторожно, блять, не лезь так на них Где еще? Давай вот эти залези Не, я конечно не спорю Может я их ваншотил там бронебойными какими-то патронами А сейчас все типа, у меня были заряжены Какие-то полуговняные, наверное Ну слушай, ты там последний, давай сдавайся. Фу, нахер блядь, мне хорошо, он сдох уже. Все, готов. Валерий Степанченко готов. Готовченко валерий Степана еще, короче. стопы подожди, задание обновлено. А, подожди. Ну мы в пути проводе. Список заданий. Дорога в Припять. Ну, и, типа нам надо выбраться отсюда. Кули он там обновлено было? Ты вроде живой. Эти музыка это... Дает орущее, Хороще, везде туще. Давай, короче, слышите, как пушмонаем. Это вот, вот мои патроны должны быть. Взрыв пакет я заберу. Мало ли тут что подорвать, опять потребует. Из Можно чистящий комплект. Такой аук, смотри, у него. Можешь себе взять, я разрешаю. Непригодные патроны. Вот хапка есть. Молоток для ремонта. Давай возьму. Ремонтный набор соснохов посрезаю. Лапких. Я уже боюсь, блин, в некоторые места тут наступать. Мало ли тут аномалия какая. Блядь, кто там пересвечивает? не слышишь, выключи свой фонарь, блин. Это там дыха просто в потолке. Слушай, ну тут нормально настреляли с норков. Чё, оно все обновляется и обновляется это задание мне тут активируется я экрана конечно так можно модифицировать он неплохо было бы я не спорю о слушай у тебя какая-то свд шка прикольно СВ... свдс чвк ты понял Слушай, хочу просто глянуть не, не не давай сюда сюда говорю давай ее а, запас давай еще сюда вот это вот это вот эту ходим сюда давай хочу просто на него посмотреть и такой пова ну прикольно прицел много обзор не закрывает но мне моя как-то больше нравится так где она вот она Костюм жалко. Был бы у вас какой-нибудь какой набор такой, чтобы прям ядреный, чтобы прям чинил бы хорошо. Это было бы неплохо. Но я вроде всех осмотрел. Так, ну что, нам дальше вот там на выход надо. По идее. Тут, наверное сюда куда-то, да? Я не уверен, но мне кажется, что да. О! Во, свежим воздухом запахло. Забированный. Не, знаете, на самом деле, чем такой глупитель? Тем, что он, короче, это, мастерует... смотри, уже пистолет достал. Ну короче, монстирует Короче, и казы, короче, как-то не так мешают при стрельбе в темноте. Ай, пекоч свой. В нормальном состоянии. Я стал продавабельным. Ну слушай, я опять пулемет достал. Слушай, я тоже хочу себе. Патроны уметь спавнить. Ты учишь, как это делать? Блять. У меня походу патроны нормально заканчиваются. Он сейчас с дерьмом будет стрелять. лучше так долго не пикать. Бля, да ты не с тушканами воюй. Слушай, ты давай с этими воюй. На тебе, на! Что они тебе в ответ пле вообще не стреляют? Все, тушканы закончили, все закончились. Можно идти дальше. Перекусить бы их, да? Только. Ебать, ну что, это пушки ломает, а? Ну, 95, ладно, в принципе, еще терпимо но все равно сколько это скотч дает 85 ну блин 51 но ну, у меня нечем чинить блин прям мега серьезных наборов у меня нету 65 Ой. ладно погнали кто там такой серьезный уже грезаемый ты слышишь меня не пострели? Конечно, зомбаков тут много, но давай посмотрим, может, у них реально какие наборы есть. Так, ну, набор-то у него был там, тюбик, это так. Ну, вроде тут готов уже. Что, он сразу тут -то? только нет, не родился, я понять не могу. Ну, тут Тшник в неплохом состоянии конечно не думаю, что он много стоит там что это за патроны? это наверное какие-то там маузеров там ножкой там то есть смотри, как я могу А спать есть же там собак... Был. Так. Вот еще денежки, гранатки. Пекали. Что за винтовка у тебя? А что-то за винтовку у него? Эгайфелл, динамик. 9 на 39. Это типа винтореза. Ну, прикольная такая, слушай. Ну, я не знаю, но ну, мне просто мой, в моей винтовке, скажем так, калибок больше нравится. Я проскарка, который. Хотя, слушай, а ты чем питаешься? Подробно, давай пофиг, подробно. Ну там 9 на 39, да, таких. Ну, да, это типа валовские патроны. Давай, глушак сюда свой. О, похавать. Ну, это хотя бы он чем-то полезен был. Вот, сейчас я его заодно похаваю, уж мы там принес. Ну все равно жрать хочется всегда. Тебе как, плюха, в лицо понравилось? Что это у тебя такое? О, у этого пахала тоже. Украинский рацион питания у него там был. Так, давай тут буриком здесь фонит, короче. или по всему, да? И сильно на фонит. Так, нам же сюда, да? Получается. Не, не сюда. с ног сидит за углом Все, погнали тепло вот в припяти да, на сайте уже смотри такой перевес еще есть небольшой давай я не успел выключить прибор ночного видения Темная лощина это довольно обширная территория леса. Да ладно. Я думал, сейчас тут, как в сейчас нас военно какие-нибудь окружат, там поведут нас там под ручки беленькие. Так. Ну давай. Блять. Может, подумал, что здесь может какой-то контролер сидит. Вот, походу, просто звук игры. Да, это просто звук игры ма прогулка. побух было была садить прогодя дальнейшую ситуацию так, ну давай обсудим и как ты оценишь их атаку по шкале от просто жопый прогулка в летний день до да, хового года похоже за мной шли или же готовили засаду на обратном пути но эти гаврики теперь в прошлом а что дальше? Продолжаем идти, если фанатики знают про нас. То это было слишком просто. Смотри в оба на случай появления этого фантамаса-чертова. Да и твари-то не уникает. еще и мертвяков потревожили, их тоже остерегайся. Ну, короче, понятно. Ну, конечно, логично было, что он петит, типа. Ну а что делали, блин? Засели, ждали, блин. Погнали дальше, что типа. Или разворачиваться назад идти, или что. Блин? Так, слушай, ну вроде недалеко, топать. Ну, получается, что прямо тут сидит. Вот в этой, и... что это, блять, вообще? Прачечный. Так, а точно прачечный? Слушай, он точно прачечный засел. А, ну да, прачечная. Блин, Ты просто придешь, чтобы там с другого конца города. А, тут все, оказывается, все под боком. Слушай, я твоего брата-близнеца нашел. Здорово-здорово. Брат. Слушай, мне бы с техником тут. Нет костюм костюмом пиздец приходит. То есть смотри, 51%, я не знаю, вот этим починить можно? вот этим. А чем вообще, слушай? А за деньги починишь? А за деньги ты мне-то починишь? 36 тысяч Да пошел ты на три веселые буквы. Слушайте. Швора, блин, какой-то. Шмыга, блин. Если нужно что, ну Ладно, познакомлюсь с этим, может, торговец какое. О, еще один вольный братишка в нашу копилку пришел с бродяга, да, братишка дружбы. Короче, да, дружба, мир. почупся. Транный ты, Рано я, пожалуй, присмотрю тут за тобой. У за услугом. Ну, а, понял. Короче, слушай, я тебя довел сюда, да? В благородство играть не буду. Делаю сейф от а себя. Короче, требую лайк. Все, и подписочку было бы неплохо. Значит, прям беру, сохраняюсь. И все. Я думаю, увидимся в следующей серии. Всем пока.